Я уже не раз показывал вам интересные и лучшие моды для Майнкрафта, и каждый этот раз я поражаюсь тому, как же все-таки много интересных модов. Как вы уже могли понять по названию, это видео я посвящаю безумно крутым модам, которые кардинально изменят игру и добавят в нее много интересного контента. С вами, как всегда, я Саша, и это лучшие моды для Майнкрафта.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 Tenebros Lands. Этот мод добавит в Майнкрафт исключительно страшных мобов по типу Виндига или Тартаруса, которых можно будет встретить в открытом мире. Каждый из мобов имеет свои уникальные звуки и анимации, которые будут пугать игрока. Новых мобов только 6, но они отлично дополняют мир игры, наполняя его страхом и ужасом. Choice Terms of a Holt Village. Вот это название, конечно, а? Фиг прочитаешь, блин. Изменяют игровые деревни и аванпосты. Теперь в игре более 23 новых вариантов деревень и 14 вариантов лагерей разбойников. Деревни стали крупнее и сложнее, дома строятся из разных, в том числе из ценных игровых материалов. Все это выглядит очень круто, при этом идеально вписывается ванильный стиль игры. Хочу сказать, что старые варианты деревень и аванпостов никуда не делись. Они продолжают появляться. В игре, но намного реже. NightQuest. Это мод на тему рыцарских приключений. Мод добавляет различные наборы доспехов несколько посохов. С этой брони выглядят очень ярко, как в какой-нибудь 2D-инди-игре. Наборы доспехов по большей части представляют собой доспехи алмазного уровня, за исключением некоторых наборов доспехов, таких как набор Исушителя и набор эндер дракона. Мод Beta Combat изменяет игровые анимации атак персонажа. Благодаря этому моду при атаке оружием будут красивые и реалистичные движения меча и игрока в целом. При атаке мечом игрок наносит сокрушительные удары с разных направлений, а также он может наносить удары вперед. Движения меча видны как от первого, так и от третьего лица, а персонаж игрока движется красиво и реалистично. Сам по себе мод очень даже в ванильном стиле, он не добавляет каких-то сложных механик управления или энергию, просто ваш игрок имеет реалистичные уникальные движения атак. При этом, если вы держите оружие в двух руках, то игра будет попеременно атаковать разным оружием из разных рук. From the Shadows Мод добавит в Майнкрафт несколько опасных мобов, среди которых будут Чумной Доктор и что-то похожее на смесь Годзиллы и Чужого. Кстати, у этих не есть несколько вариаций – электрические, огненные и так далее. Мобы настолько необычные, что в мире игры они выглядят совсем чужими, но в этом и есть их фича – спавнится они в обычных биомах и их вероятность спавна очень высока, так что лучше сразу подготовиться для встречи с ними. На этом моменте видео подходит к концу, и это означает, что пришло время прощаться. Не забывайте про лайки, комментарии и подписку на мой канал. С вами был я, Саша Ари, всем удачи и всем пока.